Итак, дорогие друзья, я рад снова вас приветствовать на своем канале. В прошлом видео я говорил, что обзоры будут выходить реже, но вот появилась свободная минутка. И поэтому давайте подведем итоги по статистике встречаемости 2 рублей. Кстати, самый редко встречаемый номинал. Здесь 1000 монет, соответственно номиналом 2000 рублей. Да, точнее номиналом 2 рубля, не 2000 рублей. Здесь 2000 рублей. Так, сейчас будем перебирать. Разумеется, я буду искать редкие какие-нибудь, ну, памятные монеты, браки и 99 год. Ну, соответственно, чтобы перебрать правильно, быстро, мне нужно сделать две кучи. В одной куче будет вот такие магнитные, и во второй вот такие вот немагнитные. Это до 2009 года в основном. О, а вот и первая находка. Санкт-Петербургский монетный двор. Все, переходим на следующий этап. Ну что, давайте подведем итоги, и в конечном итоге я нашел аж две монеты 99 -го года, нечастые Санкт-Петербургского монетного двора. Московского монетного двора я не нашел. Что касается монет, скажем, 10-го года и 13-го Санкт-Петербургского монетного двора, то их там нашлось буквально, там, не знаю, штук 5-4. Бытует мнение, что монеты 2017 -го года, 2 рубля, отчеканилось мало. В принципе, я нашел э, в мешке, где было 1000 монет, не так мало, как э, мне думалось э, изначально. Мне даже в какой-то степени показалось, что вот эти 2 рубля 2017 года имеют какую-то особую разновидность, типа кант-ступенька. Ну, мне так... Первую секунду показаться ну в конечном итоге я конечно пришел к другому выводу что это просто износ штемпель что у нас гуртон Ну, гурты тоже считаются одинаковыми ревер здесь такой же как и в шестнадцатом году потому что штемпель тот же так ну теперь давайте собственно подведем итоги статистики Результат вы видите на своих экранах, слева таблица по порядку, год, монетный двор, количество на тысячу перебранных монет, а справа встречаемость по возрастанию, красным цветом выделена самая нечасто встречаемость в городе Москва. Это вам сигнал для того, что в мешком состоянии эти монеты будут дорожать стремительно. Серым цветом я выделил относительно нечастую встречаемость данного номинала. Ну и белым цветом тальвиная доля более 50% всех монет заняла вот эти следующие года. Обратите внимание на то, что все они московского монетного двора. И что в прошлом 2016 году этих монет было больше всего. Кому надо сделать скриншот. Ну а теперь переходим к курсам валют Курс доллара на сегодня 59 рублей 34 копейки Евро сегодня стоит 69 рублей 65 копеек Криптовалюта Биткоин торгуется в районе 8150 долларов Криптовалюта Этериум сегодня стоит 360 долларов Я не зря, друзья, затронул курс криптовалют Поскольку на нынешний 2017 год приходится пик их популярности Ну а я с вами прощаюсь Если вам понравилось видео, ставьте лайки Если не понравилось, дизлайк и напишите пожалуйста в комментариях что именно вам не понравилось пока пока